Yeah. Всем привет! Вы на канале частной бригады Строймой. Сегодня расскажем, как нарезать очень много и быстро вертикальных стержней. Ну, либо каких-то других позиций арматуры. В данном случае мы взяли уже шаблон. То есть, в основном, вся, вся стройка ведется по шаблону. Какие-то размеры, там, 20 и так далее. В данном случае нам нужны вертикальные стержни длиной метр 15. М. Мы накидали, оторцевали 20 кустов. Теперь их надо перерезать. Хлысты а торцуем, что? то есть... Хлысты торцуем. Вот Накидали пачку. Ролик есть, как достать хлыст из пачки. Чтобы протащить хлыст, просто его проворачиваем и тянем потихонечку. Хлысты торцуем ну, с погрешностью плюс-минус там один сантиметр. Как их выровнять? Можно взять доску, брусок. Один раз кувалду и садануть, они все вырунятся. И так далее. Здесь все просто. Берем, прикладываем в среднее, Отмечаем край. Отмечаем край. Дальше, так как стержни у нас лежат по сути в одной плоскости, просто берем, прикладываем нашу арматурку поближе, чтобы вот угол можно было видеть. Видать. Прикладываем арматурку. Не так, не так. Вот примерно по 90 градусов. Соответственно, дальше все очерчиваем стержни и идем дальше до конца самой пачки. Другой заходит, уже начинает резать. Все просто... Да нельзя. Не, но ну есть у уникамы, которые бегают с рулеткой. Вот, поэтому с рулеткой можно тоже побегать, но это будет очень долго. Вот такой лайфхак. Ставьте лайки, подписывайтесь, там дизлайки, хейтеры как обычно, любимчики наши. Давайте, всем удачи. Адьос.